добрый день зовут меня татьяна я занимаюсь и диагностикой в течение 17 лет и в своей практике использую различные препараты для оздоровления и омоложения организма мы решили начать серию знакомств с группой препаратов которые появились сейчас на рынке и с успехом используется для оздоровления организма. В частности, вот те препараты, о которых я буду говорить, я уже проверила на себе, на своей семье и тех клиентов, которые приходили ко мне на диагностику и составление оздоровительных программ. Сегодня я хочу познакомить вас с функциональными мицеллярными напитками компании Мицеллайн. Мицеллярными препаратами я заинтересовалась сразу, как только узнала об их наличии и выраженной эффективности воздействия на организм. Особый интерес для меня представил, представила их особенность всасываться в организме полностью без нарушения целостности при прохождении через желудочно-кишечный тракт. Ну, в связи с тем, что я занимаюсь и имаготестированием организма и выявлением различных нарушений со стороны деятельности органов и систем, то могу с полной уверенностью утверждать, что людей с нормально функционирующей системой желудочно-кишечного тракта практически нет. При тестировании всегда выявляются нарушения деятельности хотя бы одного органа желудочно-кишечного тракта и впоследствии, естественно, идут изменения всех органов пищеварения. Это приводит в итоге к нарушению процесса переваривания и всасывания всего, что поступает в, организм, в наш организм через желудок. Сколько дойдет до тех органов и систем из тех препаратов, которые мы принимаем с целью оздоровления, можно только предполагать. Поэтому при анализе результатов обследования я всегда провожу подбор индивидуальных препаратов, их доз и продолжительность курса. В то же время, что является особенностью и маготехнологии, обследуемый сам визуально, оценивает реакцию различных препаратов на разные дозы. Мицеллы, как микроскопически усвояемые вещества, образуются всегда самостоятельно и всасываются в организме в основном в тонком кишечнике. При проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта, а также с возрастом, эта особенность организма она падает. Нарушается усвоение питательных веществ, что приводит к их дефициту в организме. Это приводит к заболеваниям и снова по кругу. Опять нарушение всасывания, дефицит и усугубление заболеваний. Отличительной особенностью мицеллярных препаратов является, я хотела бы их перечислить, Прежде всего, что такое мицелла? Мицелла – это крошечный такой микроскопический жировой пузырек, оболочка которого состоит из пищевого глицерина. И используется этот пузырек как транспортная система. Мицеллу под большим давлением можно вносить различные растительные препараты. Мицелла Проходит через агрессивную среду желудка в неизменном состоянии, химически, физически устойчиво, то есть полностью поставляет в организм все те вещества, которые вложены в нее. Всасывается моментально и практически полностью. Считается, что это 98 процентов, и всасывается в 12-перстной кишке. По скорости поступления в организм, Мицелло, мицеллярные препараты они соответствуют введению препаратов внутривенно. В состав входят только растительные препараты, которые активно и с большим успехом использовали еще наши предки. Ну, такие это, как березовая кора, восковая моль, красная щетка, кедровая живица, раздоропша и другие. Препараты уже показали свою высокую эффективность при лечении ковида. И эти препараты не имеют аналогов в мире. Компания предлагает ряд мицеллярных продуктов. Очень коротко я о них, их просто перечислю. Что за препараты для чего. комплекс Это препарат которые используются с целью профилактики остеопороза, проблем костно, любых проблем в костно-суставной системе и с целью повышения витамина D. Следующий препарат – это супер-остеокомплекс. Тот же состав. Единственное, что он содержит витамины D в разы больше, чем в предшествующем препарате. Следующий препарат это бетула. Perfect комплекс. Используется как онкопротектор и содержит бересту березы, то есть масло бетулы. Следующий препарат Супер Бетула комплекс. Это препарат тот же онкопротектор, но с повышенным содержанием бетулина. Гепатий комплекс применяется при проблемах печени и желчного пузыря. В состав в основном входит масло разторопши. Восковая моль. Уникальный препарат, который применяется при любых заболеваниях дыхательной системы. И содержит экстракт восковой моли. Матрикс комплекс препарат строительный для кожи всех органов и тканей и в основе своей содержит коллаген и гиалуроновую кислоту. Гармония. Этот препарат позволяет решать проблемы половой сферы у мужчин и женщин. Ковид-комплекс. Ну, само название говорит о том, что этот препарат применяется при поражениях ковидом и кроме того выраженный стимулятор иммунных сил организма в состав его входит полынь, тмин, алоэ адапта тресс стресс комплекс используется при стрессах и депрессии в составе входит такое масло известной травы сайган, дайля дайли так, следующий препарат это аскорбил, Life Комплекс это препарат содержащий витамин аскорбиновую кислоту, витамин С, то есть устраняет дефицит витамина С и все последствия, которые связаны с этим с дефицитом этого витамина. Сюда туда входит масло шиповника и облепиховое масло, Ферум, Life Комплекс. Устраняя дефицит железа а, и все его последствия а, содержит масло калины и понтов а, оленя перводжи. Есть еще один препарат а, иммуна, который, а, который содержит кедровую живицу. И используется как иммуномодулятор. Очень сильный э, препарат. Все эти функциональные препараты э, содержатся. Интересно, они изготавливаются и доставляются э, вот в таких вот коробочках. Э, внутри... Вот такие стеклянные флаконы из темного стекла, 30 миллилитров. Дозированная ложечка туда же вставлена по одному миллилитру. Ну и содержит профилактическую дозу при весе 50-80 килограмм. Кроме того, в коробочке вложена еще аннотация, где можно прочитать и узнать для себя, как принимать и что входит в состав. Здесь же можно сориентироваться и посмотреть, как хранить эти препараты. Хранение до, в сухом месте до плюс 30, срок хранения 2 года. Не является лекарственным препаратом. Эти препараты не содержат консервантов и запрещенных различных веществ. Вот такие с такими препаратами я хотела вас сегодня. Послушать.